16-17 год компания Head коллекция Monster четыре лыжи не новые хорошо отмытые старые отмытые старые дважды Ну, во-первых это просто коллекция в принципе я не вижу здесь никаких изменений она какая была такая осталась в общем-то в ней в принципе наверное не поменялось ничего даже расцветки а, во-вторых это старая, старая, старая, старая, старая серия монстров от хедов. Они были давно. Они были изначально какие-то не очень такие, скажем, понятные, ширпотребно широко потребительские, да, понятные. В общем-то... И поэтому они умерли Сейчас, в общем-то, из-за того, что у Хэда По-прежнему проблема с универсалами но ну, никак не решается вообще Они вот ее откопали, отмыли И реанимировали При этом, что меня удивляет в ней По-прежнему то, что реанимировали Они ее вообще вот, то, что называется В русском языке, в тупую Тупо реанимировали То есть вот была непонятная лыжа Абсолютно, которая была жесткая Которую никто не хотел, никто не любил И никто вообще, как бы, вообще никак, она никому не втыкала, потому что она была дубовая, кататься на ней было тяжко. Поворачивать они не хотели, ничего, только единственное, что они цеплялись контами за все, что видели. вот, ее за это убили, потому что она не шла. В общем, в результате прошло время, Хэт решил заткнуть дырку, вспомнил и сделал все то же самое. В итоге, имеем 4 лыжи, начиная с Талии 83, заканчивая Талией 108, с какой-то неимоверной жесткостью, абсолютно прямой геометрии с безумно экспертным радиусом. Преимущество которых по сути заключается только в одном что они офигенно цепляются за контами то есть они работают как альпинистская лыжа по сути как скитур альпинистская лыжа для хождения по льду по ледникам она не гнется не хочет ничего то есть э все. Больше преимуществ у них никаких нет. Альпинистить на них невозможно, потому что они весят, как, извините, ну, у меня чугунный мост. То есть у меня реально, у меня две, две пары нормальных моих культурных лыж и, uh, весят меньше, чем одна лыжа из пары этих. Как бы, ну, куда вот здесь можно скитурить или альпинистить? Но ей можно убить реально. То есть на ногу ранил, нет ноги больше у тебя. Вот. А, как бы непонятная история. Из тестов могу сказать, что, на мой взгляд, только две лыжи, Лыжи здесь вообще имеет право на жизнь. Это 88-я, 108-я, потому что 108-я она хотя бы может использоваться как некая экспертная фрирайз-универсалка, а 88-я, в принципе, хорошая такая. Гонять по жесткому. То есть я ее тестировал на льду, и мне было нормально, я мог контролировать ситуацию. С другой стороны, я точно знаю, что я могу взять карф и на ней также резать по льду и больше, лучше контролировать ситуацию. В общем, серия абсолютно непонятная, советовать я никому не могу. Выглядит она вот так. В общем-то все, как бы Пойду попробую может быть, потестить Хотя не очень хочу, потому что уже на сегодняшний день их тестил Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал Встретимся на склоне, пока!